Друзья, мир вам. Христос, когда явился среди учеников, Он сказал, мир вам. И они все удивлялись, потому что Он пришел, это после воскресения. И вот мы приходим и мы говорим, это возвещаем, потому что мир Божий, Он всегда превыше всего. И Господь хочет, чтобы Его мир был среди нас. Аллилуйя, друзья, я очень благодарен Богу, что Господь дает нам эту возможность, и мы приходим сюда поделиться Словом Его, мы приходим сюда и прославить Его в пениях, друзья. Эти псалмы, которые наши друзья пели, и мы вместе с ними, я просто сидел и вспоминал, даже вот этот муж Глиянин, этот, этот псалом был создан еще в... В 1995 год, в 194, он еще с того года, с тех годов это все поется. Когда подали свободу евангелизировать, и этот псалом всегда на площадях, везде его пели. Друзья, потому что этот муж глиянин, Он не прошел Тебя и Меня. И сегодня Он дал нам эту победу, что мы можем прийти сюда. Аллилуйя! Этот муж-глиянин, он сегодня находится здесь. Друзья, многие праздновали вчера Рождество Христово. Друзья, это многие все это совершается. И мы рады тому, что Господь совершал. Мы рады тому, что Бог послал Сына Единородного в этот мир. И этот мир, Он пришел, чтобы спасти тебя и меня чтобы дать нам жизнь вечную. Он не пришел просто так. Он пришел, он родился в плоти человеческой. Он пришел, и он пострадал, и пролил кровь за тебя и за меня, а мы тебя, чтобы ты и шел, и славил Господа. Дорогие друзья, чудный наш Бог и чудное имя Его. Когда брат говорил за Иону, я так сидел, и рассуждал, я даже дополню, потому что я читал историю Ниневии, я читал историю Ионы, как это все происходило. Это писали, и, знаете, Ниневия, она всегда противилась против Израиля. Они всегда воевали, и у Ниневии на стенах были черепа из еврейских людей, они вот это весили. И вот Иона знал, если он пойдет, там будет его голова тоже на стене. И он за это убежал, хотел, я убегу, фразе, Бог будет с ними судиться, а я буду радый. Друзья, а Бог милостивый. Он знает, ну, не гневе пострадало, через там, определенное время, но Бог знает, что я покажу, не надо радоваться. Если Бог врагов хочет уничтожить, но ты не радуйся. Не надо радоваться никогда, почему Бог есть любовь. Но моя тема другая. У меня тема о вере, вера в Бога. Друзья, когда мы имеем веру в Бога, Господь с нами. Бог даровал нам великие драгоценные обетования, друзья, эти обетования Божьи, они находятся среди нас. Эти реальные, друзья, реальные обетования Божьи, они действуют у тех верующих только в жизни тех людей, которые имеют веру в Божью. В жизни тех людей, которые не имеют Божью веру, ту крепкую и уверенную с действием, Божье обетования может не касаться. Это может казаться как-то реже слух, Но я скажу, друзья, в особенности служение Богу – это отдача. Если мы прочитаем Евреям, 11 глава 6 стих, говорит такие слова. «А без веры Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он и есть, и ищущим Его воздает. Вы видите, что говорит евреям? Говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал. Когда мы приходим к Богу, мы веруем, и говорит, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мы верим, и мы ищем нашу, нашего Господа. Мы хотим иметь встречу с нашим Иисусом Христом. И другое место, Евреям 11 глава, и 1 стих, это «Все его знают», Этот стих, говорит, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера есть. О... Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы верим, мы познаем Господа, и мы ожидаем от Господа то новое небо, что мы войдем, мы будем спасены. Мы это верим, мы не видим, мы, но мы знаем, мы верим, что Господь нам это дает. Твоя вера ⁇ это то же самое, что ты имеешь удостоверение, например, на твою недвижимость, может на машину, может на землю. Друзья, эта вера укрепляется в нас. Я верю, что я получу жизнь вечную. Мы задавались этим вопросом. Я верующий, я хожу в церковь, я верю, что я получу жизнь вечную. Я буду с Богом. Друзья, в Библии и Слово Божие написано, верующие на суд не приходят, но они переходят из этой жизни туда. И один, как рассказывал брат, говорит, один встал, говорит, я так могу дождаться, когда будет конец света. А верующий брат сказал, а я не могу дождаться, когда будет конец тьмы, Она настанет для меня свет. Друзья, это важность тому, когда мы переходим туда, это мы, вера, и мы переходим в свет. Кончается тут жизнь, но она начинается там. Тут жизнь земная, это проходящая, но там вечная. И второе к Римфинам, 4 глава и 18 стих говорит такие слова. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечное. Слово Божие подтверждает то, что я говорю. И видите, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, и невидимое мы не видим, но мы знаем, что мы получим жизнь вечную. Мы верим, мы надеемся на то невидимое, и мы понимаем. Понимаете, а невидимое, оно вечное. Когда я иду к Иисусу, я открываю свое сердце и говорю, Иисус, я верю, что ты есть. Я верю, я знаю, друзья, это вера нашего в Господа. Вера это принятие Божьего слова, друзья, без сомнений и вопросов, друзья. Когда мы читаем Божье слово, мы вникаем, и мы через слово мы, она проникает в нас. И вы знаете, то есть одно место, в слово Божие, написано написаны такие слова, где Иисус встретился, это Марка 9 глава, я возьму здесь 23 стих, говорят такие слова. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. А вы знаете, какая эта история была? Эта история была, <клёв _> я, я снизу прочитал этот стих, но ну, сейчас объясню эту историю. Кто читает Слово Божье, они могут понять, это было исцеление бесноватого. Когда один отец привез, привез сына своего к ученикам Иисуса, и там был спор, они не могли его освободить, очистить, исцелить. И тут подходит Иисус. И вот отец говорит такие слова. Я вот возьму 17 стих. Один из народа сказал... В ответ, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Друзья, замечаете, о чем говорит речь? Где не схватываете его, повергаете его на землю, и он не спускает пену, и зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы и знали его, но они не могли, потому что не было дано еще время. И вот Иисус берет и говорит ему, отец жалуется, говорит, его бросает все. И вот 23 стих, говорит, Иисус сказал ему, «Сколько можешь, веруй!» И его верующему можно все. И вот, знаете, и вот он воскликнул, и тот час отец отрока воскликнул со слезами, «Веруй, Господи, помоги моему неверию!» Бог не говорил ему, верь процентов говорит, сколько можешь чуть-чуть, веруй. И он уже из всего, он измучен, и он говорит, веруй, Господи, ну помоги моему неверию. Друзья, очень часто Господь, совершая исцеление, Он не требует от больного веру. И иногда мы задаем вопрос, а ты хоть чуть-чуть, немножко веришь? И вот бывает, они цитируют это место верою, но сомнению одолевает больше. И вот Господь дает это, и тебе дает эту власть. И ты говоришь, болезнь остановись. И это происходит. И что Иисус делает? Он освобождает этого юношу. Он, это, это, и, он, и Он свободный. Друзья, это вера в Бога. Он верует, что Иисус это сделал что Иисус Христос, он совершает это. И также э, говорится об этом Марка, 11 глава, и тут 23 стих говорит такие слова. Имейте веру в Божью, ибо истина говорю вам, если кто скажет Горисей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить что сбудется по словам Его, будет ему, что не скажет. Опять это подтверждение, утверждение нам в вере. А почему это он говорил ученикам, это Иисус Христос? Это тогда, когда Он пришел к смоковнице, если помните, я говорил о смоковнице, когда пришел Христос и не нашел плода, и Он сказал, отныне у тебя не будет плодов век. И она от корня засохла. И вот этот, их, когда они возвращались по утру, и ученики говорят: "Смотри, смоковница высохла". И тогда Христос им говорит: "Имейте веру Божью". Но опять, если Господь тебе дает веру Божью, не для таких дел, чтобы я своего врага проклинал. Нет, чтобы были чудеса Божьи, чтобы прославился Господь. Для этого Господь дает силу. Для этого Дух Святой посещает и наполняет нас. Это важно, друзья. И вот исполнение Божьих обетований человек должен иметь веру. Также Библия говорит, что есть вера живая и есть вера мертвая. Да, друзья, две веры есть. Есть вера живая, есть вера мертвая. И апостол Яков, он пишет такие слова, я сейчас прочитаю, говорит, Якова 2 глава, тут 19 стих и ниже. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и терпещут. Бесы трепещут от слова Иисуса Христа. Бесы терпещут, когда имя Божье говорится. Они не могут стоять на месте. Когда совершается служение Богу, я вам скажу одно. Я вспоминаю места, время, когда Господь посылал. И когда я помню проезжал, и меня спрашивали, как там? Я всегда говорил, Божья слава прославляется, но были обижены, и они будут обижены всегда. Говорю, кто? Я говорю, только дьявол обиженный, потому что он потерял людей. Друзья, Господь хочет, чтобы мы шли, чтобы мы имели эту веру живую, в Бога. И видите, и бесы веры не терпечат. И помните то место, когда пришли там все сыны скифы, они пришли начали что-то делать. И сатана говорит, Христа мы знаем, Павел нам известен, а вы кто такие? И вот часто мы вроде бы имеем веру, и мы хотим что-то делать. Потому что у нас вера, мы сейчас, мы сейчас пойдем. Но нет. Как пойти, если не быть посланным? И Слово Божие нас направляет на то, чтобы услышать голос Божий, нежный голос Божий, который тебя внутри говорит, не на ухо шепчет. И говорит, иди, сын, дочь, иди туда и соверши эту работу. И если ты не послушался, и там произошла беда, Друзья, это, говорит, вера в Бога живого. Один брат рассказывал, ему Господь сказал, «Иди, там есть неверующий, помолись, ибо его дни исчезлены». И он говорит, «Ладно, сегодня не пойду, пойду завтра». И он забыл. Прошло, прошло время, он надумал пойти, но того уже похоронили. И он рассказывал, говорит, это из Румынии один брат, и он рассказывал, говорит, я всю жизнь предо мной это. И сказал, Господи, если пошлешь, говорит, я засомневался. А это вера в Бога. Если Бог говорит, иди, ты должен идти исполнить. Если Бог говорит, стой, ты должен стоять. Если вспомним, когда Господь говорил Давиду, когда Он в войной и говорит, Господь, стой, жди! И когда услышишь шум тутовых деревьев, знай, что я пошел, иди. Победа за мною. Аллилуйя. Друзья, дорогие, мы должны иметь терпение. Мы должны иметь веру Божью. Господь сказал, и ты жди. Когда, Господь, тебе, ты это исполнишь? И дальше 20 стих говорит так. Но «Ну, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Мертвая Бездел мертва. Вера это просто убеждение человека, друзья, и живя по этим действиям, которые человек совершает. Мертвая вера, которую я сказал, ты идешь, ты считаешь, вот я пойду, я же верующий. Как написано, верующим все возможно. Но если у тебя, нет, ты не будешь послан, мы можем оставаться верующими на уровне своих убеждений. Своих теорий, друзья, наше убеждение, нас учили. Но если ты хочешь осуществить веру в тебя, нужно действия. А действия любые, друзья, любая вера без дел, она мертва. Если мы помним там, где Иисус, когда и шел, помните, я как-то напоминал это место, когда и шел Иисус, проходя селение, это будет Лука, 17 глава, и тута, с 12 стиха и, 4, и ниже. Но я возьму с 11. «И я в Иерусалим, он проходил между Самарой и Галилею. И когда уходил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Десять прокаженных, находясь в проказе, вера у них была мертвая. Но они, возлагая эту надежду, «А может, вот Иисус будет проходить, а может, мы выйдем, а мы попросим, а может, что-то». У них заявилась искра надежды. И тут они сдалека кричат ему. Он, не подходя к ним, не касаясь им, а говорит, оживляет в них веру Божью. И говорит, идите, покажитесь священникам. Они без сомнения поворачивают и идут. И написано, что Слово Божье говорит, когда они шли, они увидели, что они очистились. Дорогие друзья, это вера в невидимом. Они говорят, ну как, я же прокаженный. Но Господь говорит, иди, иди, покажись, и ты увидишь славу мою. Дорогие друзья, и еще одно слово Божие говорит, а у этих прокаженных, а вера, которая была когда-то мертвая. Она просто, он не имели надежды. надежду. Проказа, они могли просто умереть. Но они, надежда, и там и вера двигала их. И вот еще одно место я поделюсь, где говорит Отьяна 5 глава. И тут возьмутся второго стиха и ниже. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот, купальня, называется по-еврейски Вифезда, при которых было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и ожидающих движения воды. И один Господень по временам сходил купальную купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы не бы был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его, лежащего, и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имеет человека, который опустил бы меня в купальную, когда возмутится вода. Когда же я прокажу другой, уже сходит прежде меня?» Иисус говорит ему, «Встань!» Возьми постель твою и ходи. И тот час выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день в субботней. Друзья, Христос проявляет, и он заходит в эту вифеадскую купальню. Там много больных, и он видит этого больного, и он говорит: хочешь ли быть здоровым? Ведь в этой купальне происходило возмущение воды. эта купальня в данный момент это церковь Божья, где это возмущение воды Духа Святого проходит. и часто Бог задает вопрос: сын, дочь, хочешь ли быть ты здоровым? но иногда люди говорят: но ну, у меня силы нет. Сил, но Иисус отвечает ему, хочешь, он говорит, да, пока проходит кто-то, возьмет возмущение, пока я дойду или доползу, уже первый сходит. Но это было в Эфезе, когда возмущалась вода. Кто первый выходил, он получал исцеление. Уже если другой входит, уже не проходит, исцеление не получал. Это было возмущение воды. И Иисус ему говорит, оживляет в нем веру, и 38 лет. И Иисус ему сказал, возьми постель твою и иди. Он оживил в нем эту веру. И он берет и идет. Друзья, эта мертвая вера, она жила с действиями, когда мы слушаем голос Божий когда Господь тебе говорит, встань и иди, и будешь ты здоровый. Я понимаю, в моей жизни, когда мне сказал Господь в больнице, встань с этой постели, и если ты не встанешь, ты умрешь. И тогда мне пришлось встать, естественно, на кресло, и сказать, вот тут и ты уйдешь домой вскоре. Друзья, это жившая вера. Она тебя поднимает. Она тебя толкает. Ты веришь, что есть Бог живой. И ты должен действовать. Ты должен идти. Если, ты, друзья, Дух Святой побуждает, ты должен двигаться. Это действие происходит в жизни нашей. Важно, друзья, не важно, сколько раз ты ходишь в церковь, не важно, сколько ты постишься, молишься, важно то, как ты отдаешься Господу, как ты слышишь голос Божий, не важно, сколько ты услышал проповедей, закончил библейский калыш или что, но важно твои действия и твою жизнь. Веришь ли ты? Друзья, и в другом месте Иаков, 2 глава, 18 стих, говорит такие слова. Но «Ну скажет ну скажешь кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру и без дел твоих, и, а я покажу тебе веру мою и сделал моих. Вера, она идет вместе с делами. Она невозможна, невозможно, чтобы, а только вера, вера вера и содействие делами, когда она идет совместно, это идет, как те весла на лодке. Когда ты одним веслом гребешь, на ты будешь крутиться на одном месте. Но когда дела происходят, ты веришь и действие происходит. Если мы вспомним место, где действия происходили в Божьем человеке, друзья, когда Бог сказал Аврааму который не имел детей. И он сказал, Авраам, посмотри на звезды, вот столько у тебя будет потомства. Он, как? У меня детей нету. Что ты говоришь, можно было бы задать. Но он говорит, вот у тебя будет потомков. И проходит время, проходят ангелы и говорят, у Сары будет сын. Он долго ждал. Сара уже было 90 лет. И представьте себе, что происходит. Она рождает сына и нарекует имя Исаак. Друзья, и вот это Бог написано в 22 главе бытие. Я, чтобы не это, я буду говорить словами, пересказывать. Мы, может, эту историю многие читают, знают. И написано, «И искушал Бог Авраама. И что он искушал, сказал ему? Он сказал, возьми своего сына единственного и иди на гору и воздай мне в жертву. Друзья, человеческими мыслями можно подумать, неужели ты хочешь жертву человеческую? Нет. Бог говорит, иди, возьми действие веры. За это Авраам был назван другом Божьим, потому что он поверил Богу. Он берет дрова, встает утром, берет слух своих, осла, сына, и идет. Огонь, и идут. И сын задает ему вопрос. Отец, вот огонь, вот дрова, а где жертва? И он не говорит, сын мой, ты моя жертва. А он говорит, сын мой, Бог усмотрит жертву себе. Друзья, дорогие, это нужно, это сильная вера, где Бог проверяет тебя и говорит, иди, не сомневайся, иди твердой поступью за Мною, не сомневайся, я с тобою, аллилуйя. И это Господь испытывает, и Он приходит, и Он начинает, и Он делает действия, но тут ангел Господень наставит, Авраам, остановись! Вот агнец, запутанный в, в, в кустах, возьми его, воздай, я вижу, как ты любишь меня! Друзья, дорогие, это вера в Бога живого, которая совершается! Сегодня Господь хочет, чтобы ты не отдавал это, детей своих, но Бог хочет, чтобы ты отдал жизнь свою для Господа, чтобы ты открыл сердце для Него и сказал, Господь, я даю себя в жертву во имя Твое. Дорогие друзья, это тот Бог, Он всемогущий Бог, Который совершает все. И если мы хотим, чтобы у нас была вера живая, мы должны быть послушны нашему Господу. Мы должны знать, что Господь хочет от нас. Если мы ничего не делаем, друзья, наша вера находится на уровне убеждений. Почему ты так делаешь? По убеждению я делаю. Мои родители так делали. Так в церкви учили. А я всегда говорю, у вас есть Слово Господне. Было время, и оно и сейчас есть, когда Господь говорил, я буду судить народ мой. И я плакал пред Богом и говорил, Господи. Но они в такие церкви ходят. Это все происходит, а Бог говорит, я им дал Слово Мое, и по Слову Моему они должны вникать. Не только знать Библию, но надо жить по Библии. Когда ты живешь по Библии, тогда ты их Господь с тобою. Тогда эта вера, она вырабатывается в тебе. Тогда эта вера в Бога в живого, она совершается. И что мы бы не попросили? Бог все исполнить. Это вера живая, которая совершается в нас. И Слово Божие нам говорит такие слова. Мы должны больше, друзья, вникать в себя, в учение и постоянно заниматься с ним. Когда мы начинаем вникать в соседа, у нас религия. Мы находимся религиозные. Но когда мы начинаем вникать в себя и в учение, не надо вникать в соседа, ты помоги. А он увидит в тебя Иисуса Христа. И он придет и скажет, я хочу такому Богу служить. Я хочу жить. Верою побеждаем мы мир, друзья. Верою это все. Верою спасаемся и живем. Веру получаем мы получаем Духа Святого, это уже большая степень. То, что мы верим, а верую получит Дух Святой, крещение на, на Говорение на, на иных языках, это уже другая степень. Это другая ступень, дорогие друзья. Дух Святой, мы принимаем Господа, Дух Святой он посещает. Но когда говорение на языках это уже другая ступень. Это мы переходим из веры в веру, из силы в силу. Это говорит Господь. И когда мы, христиане, остаемся на одном уровне, я часто говорю, если мы стоим на одном уровне, мы не поднимаемся, мы можем быть духовными рахитами. Голова большая, лучше маленькая. Но Господь хочет, чтобы мы развивались правильно, чтобы в вере нашего Господа мы шли правильно, друзья. Не слушали, что нам скажет кто-то, но слушали, что скажет нас Дух Святой, что скажет нам Библия, и он, что Он нас научит. Слышание от Слова Божия. И вот, знаете, я скажу, и Римлянам говорит такие слова, 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И когда мы читаем, я часто говорю и молодым, и всем, когда вы читаете Библию, Читайте вслух, будет больше пользы. Это уже испытано. Когда ты читаешь вслух, ты больше запоминаешь, ты больше вникаешь. Когда ты читаешь просто глазами, я знаю, многие могут читать глазами, то ты просто прочитал, ты можешь забыть. Но я бы советовал, читайте, у вас идет, вы читаете вслух, вы слышите еще своими ушами. Кроме того, то, что вы читаете. И Господь. Дважды вы слышите то, что Господь говорит через слова. Да поможет Господь. И Иоанна, 20 глава, 31 си говорит такие слова. «Сие же написал, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Чтобы имели что Он Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его, во имя Иисуса Христа. Друзья, дорогие, еще один есть пример. Иоанна, 9 глава, вот, э, с 1 стиха и ниже. Проходя,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 не может делать. Дока ли я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, на землю сделал брения из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальню силам, что значит посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Тот соседи, и видевший прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыню? Иные говорили, это он, а иные, а иные похож на него. Он же сказал, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брения помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди в купальню силам умойся». И я пришел, умылся и прозрел. Аллилуйя! Друзья дорогие, видите, от рождения слепым, это как у нас в жизни бывает. Человек что-то болеет, мы начинаем судить. А почему? Кто согрешил? И тут ученики то же самое. Рави, кто согрешил, что родился слепым? А Иисус отвечая, для того, чтобы явилась слава Божья. Друзья, дорогие, это важно к тому. И вот представьте себе, этот слепой человек, он стоит, ждет помощи. В другом месте Иисус прикасался к глазам. Иисус говорил про зри. Но тут Иисус делает необычные действия, которым нам может показаться что-то противного. Он плюет на землю, делает это болото, он мажет глаза и говорит, иди к купанию что называется посланным. Аллилуйя. И говорит, иди умойся. И этот Слепой что делает? Он идет, Он знает, я пойду умоюсь, потому что мне послал Иисус Христос. Друзья, купальна села, это церковь Божья, куда тебя Дух Святой посылает и говорит, иди, умойся в силе Духа Святого, и за твои духовные глаза, и ты увидишь силу Божью, ты увидишь ту благодать Божью, ты увидишь, как Дух Святой действует тебе, и ты скажешь, Аллилуйя, вечный наш Бог, Хельфа Дештеменс. Друзья дорогие, это великий Бог, который касается сегодня тебя и говорит, прозри сегодня, сын и дочь. Тут Господь делает, он делает где-то брыня. и Он сказал, иди в этот Силам, там сила моя, там моя благодать действует, там Дух Святой действует. Дорогие братья и сестры, сейчас много искусственных Силамов. Много всего искусственного, но сила Духа Святого, она пребывает в истинной церкви. И Дух Святой недаром привел тебя сюда. Он хочет тебя прозреть от, от всего этого. Открыть духовные глаза, Написано в Слове Господнем. Они имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Но Бог хочет сегодня открыть глаза и уши, и сказать, дочь и сын, я люблю тебя. Это Бог хочет. Это сила Духа Святого. Это тот Господь, который проявляет все. Наставить значит рассказать человеку, что нужно сделать. Вера – это действие. Это действие, если ты открыл двери Богу, друзья. Если ты сегодня открыл Богу сердце двери, и дальше Он пойдет и или с тобой совершит. Но если сегодня не открываются двери сердца твоего, и ты просто сидишь и думаешь, ну, говори, завтра может быть поздно, завтра будешь говорить, Боже, а я буду молчать. Друзья, завтра может Бог тебе не ответить. Сегодня мы не знаем, что принесет нам ночь. Мы не знаем, что принесет нам утро. Мы можем утром и не встать а можем быть утром в больнице. Друзья, Но сегодня Господь, Он побуждает наше сердце и говорит, сын, дочь, я хочу с тобой вечерить сегодня. Я хочу с тобой говорить сегодня. Аллилуйя! Знаете, есть еще одно место Священное Писание, когда, если мы помним это деяние, говорит такие слова, там, где Павел и Сила были, у них была живая вера. Мы помним, когда они шли, и случилось, когда женщина, она и и кричала, вот идут дети Божьи. Она там кричала им, я пересказываю. И Павел повернулся и освободил ее. То ее их взяли, сковали, потому что хозяева увидели, что прекратился доход через эту женщину. Они что делают? Берут Павла силу, бьют, побезбивают и сажают в тюрьму. они их завязывают этими колодами, они сидят в этой тюрьме. Они роптали? Нет. Они воспевали Богу, что они пострадали за Иисуса. Это жертва любовь Иисусу. Они воспевали Богу, тому живому Богу, друзья дорогие. И когда они воспевали, то я прочитаю слово Господне, вот здесь а, около полуночи Павел и Силы молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебали с основания темницы. В тот час все двери, и все узы ослабели. Темничный же страж пробудивший увидел, что двери темницы отворены, излег меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себя никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Сили, и, вывешив их вон, сказал, «Государи мои!» Что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Аллилуйя! Чудные дела Божьи! Когда с нами бывает, происходит что-то, мы начинаем злиться, мы начинаем недовольствовать. Почему это с нами случилось? Но их побили, их избили, заколотили в эти колоды, но они молят, воспевая Богу. Все узники слышали? Аллилуйя, Дух Святой, дорогие друзья! Это Дух Святой работает, это Господь работает. Дьявол сковывает людей и говорит, ты скован, но проходит сила Господня. Отворяйте эти темницы зла, отворяйте эти темницы уза беззаконные и говорит, ты свободный! И он преподает, и говорит, ты свободный. Он говорит, господари, что делать? Он говорит, веруй Господа, Иисуса Христа спасет, что а ты весь дом. Аллилуйя. И этот страж взял их к себе домой, и там произошла работа Божья. Там они покаялись. Друзья, это происходило. Это вера нашего Бога. Это живая вера Иисуса Христа. Бог от нас этого хочет. И вот еще одно место. Последнее место, бы я приведу пример, где Слово Божьем говорит такие слова. Это 4 Царств, 3 глава. Если кто читает Библию, он знает, о чем я буду говорить. Когда, помните, там произошло, Израиль пошел войною на Маава. И когда собрались три царя, я вот вон прочитаю 10 стиха такие слова, и сказал царь Израильский, ах, созвал Господь трех царей этих, чтобы предать их в руки Маава. И сказал Иосафат, этот царь иудейский. «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам попросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, «Здесь Илисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи». И сказал Есапат, «Есть у него Слово Господня. И, друзья, и не приводят пророка, и говорит: «И пошли». К нему царь израильский и Сафат и царь едомский. Они пошли, они встали и пошли навстречу, что скажет им Господь. Илисей, видя, кто пришел, и он говорит царю израильскому, смотрите, когда ничего, все нормально, мы служим как-нибудь. Но когда приходит проблема, мы ищем истинного Бога. И вот что Елисей говорит, и сказал Елисей царю израильскому, не иудейскому, он царю израильскому, потому что Израиль отступил от Бога. «Что мне и тебе?» «Пойди к пророкам отца твоего и пророкам матери твоей!» И сказал ему царь израильский, «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей, чтобы предать их в руки Маава». Если взять историю Израиля, когда они отходили, когда Ахав, он кинулся, когда начал поклоняться Баалу, когда он женился не на той женщине, и изавели, когда это все полностью Израиль отошел от Господа». И вот это происходило. из за это Илисей задал вопрос, что мне и тебе? Иди к пророкам Валовым, вопрошай. Там, где встречались, когда Илья встретился, когда он их убил 800 пророков, друзья. И тут Илисей говорит, что мне и тебе. И дальше, что он говорит? И сказал Илисей, жив Господь Савов, при котором я стою. «Если бы я не почитал Иесафата, царя иудейского...» У него был, он знал, что Иудея, она держалась с Господа. Он просто не мог понять, если так рассуждая, как ты, Иесафат, попал среди этих заблужденных. Тебе Господь не писал. Но Елисей говорит, «Если бы я не почитал его царем...» Я бы на ту историю не посмотрел. «Знаете, говорит. И сказал я, жив Господь Савод, при Котором я стою. Если бы я не почитал Иисуса, царя и действия, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Ты для меня никто, потому что ты и твои родители, они отошли от Господа они не знали истину. И вот у тебя беда, ты бегишь, ищешь Бога. Друзья, дорогие, в нашей жизни мы должны понимать, что такое служение Богу. Мы, если вступили на истинный путь, мы должны двигаться. Мы должны идти за нашим Господом. И Господь говорит, чтобы потом пришло, придет, когда беда, чтобы Господь не сказал, иди пророком, иди, где ты там бегал. Друзья, ну тут Бог говорит, если бы я не почитал Иисофата, и дальше говорит такие, теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь, делай на этой долине рвы за рвами. Ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водой, которую будете пить вы и весь мелкий и крупный скот. Друзья, Бог говорит, ройте рвы за рвами. Другие друзья, Господь говорит, ройте рвы за рвами. Рвой, э, ройте, и будет тихоневение ветра, и наполнится ваши рвы, и будут пить ваши дети, потому что эта вода будет Господняя, эта вода будет от Господа. И будете вы напиваться этой воды, вот она, ройте вместе с детьми, копайте, и Дух Святой будет вас наполнять, благодать Божья будет вас наполнять, и Дух Святой будет учить вас, дорогие мои. Господь хочет сегодня, чтобы мы совершали это служение, чтобы в нас была эта вера живая в Бога, чтобы в нас была эта вера Духа Святого. Да поможет нам Господь, оставаясь верным Ему до конца. чтобы не случилось, остаться я знаю, что Искупитель мой живой. Может, что-то придется потерять ради Господа. Не жалейте, оно вам не нужно. А Господь хочет, чтобы мы и шли за Ним, и верили, и познавали. Будем твердо верить Ему, друзья, получим венец вечный. Получим тот венец, который приготовил Отец. Друзья, у Бога есть венцы каждому. Но этот венец нужно заработать на земле. Ему нужно заработать на земле для служения Господу. Дорогие братья и сестры, мы будем сейчас молиться нашему Иисусу Христу. Давайте мы станем на колени и предадимся нашему Господу. Аминь.